С вами маки-чародей Антон Чалей. И сегодня мы будем уничтожать зомби. И есть их мозги. Ну, понимаете, да? Настолько детские, что не они будут есть наши мозги, а мы их. Можно выбрать какого-то персонажа. Я всегда думал, что толку от меня ноль. Ты не ошибался. Телохранитель <свист> <свист> <свист> особо важных лиц. Сяньки, Точки, спецназовец. сэмби <свист> рэпер донепка. Выбор. Когда я только рос в Новом Орлеане, у меня реально была одна мечта — читать рэп, но с этим в упор не клеилась, пока я не сочинил худую Вуду. Вообще, это был Стёп. А тут я вдруг просыпаюсь по уши в деньгах. Короче, у меня было все, о чем я мечтал. Все. Кроме авторитета. Все меня держали за лоха. Типа, один хит выстрелил, а таланта нет. Так вот, прикиньте, теперь мне есть что сказать. Что тут у нас есть? Оп, зажим. <с> Берем какие-то деньги, смотрите. 7$, бац. Типичная нига, да? <с> Ситуация зомби, а ему лишь бы ограбить людей. <с> блин, где зомби? Кому бы? Кому бы вдать? Вдать по голове, блин. Так, найдите оружие. Ну, ни хрена себе. Где мне его тут искать? <с> Все у нас. Теперь есть лом. <с> так. Ну, где зомби? Где зомби? Кого мне бить? Кого мне бить? Побежали. Так, пройдем. О, нихрена себе, я слышу звуки, блин. Какие, блин, парни. Они такие... Нет, ты иди, нет, ты иди. Что-то они какие-то не видят меня, что ли, или... Ни хрена себе, я ногой дал. Нифига себе, я просто, блин... Нига, Нига вообще бьется, наверное. Охеренно, очешительно бьется на <смех> <смех> о, мы можем дырить у них деньги <смех> эти ребята просто умерли у них э, и так все хреново они превратились сначала в зомби они сначала один раз умерли а потом они второй раз умерли и этот нигер все-таки все равно забирает у них деньги ни хрена себе, блин чувак Оу. <смех> прикиньте, я так ударил что у него <смех> отлетело две ноги <смех> так на тебя с ноги, держи. Так тебе. Ходок уровень 16. Ни хрена ты ходок, блин. Так тебе. Даже не поднимайся. Все, отбираем у него деньги. Мы реально так станем богатым нигером. Откроем свой альбом, Напишем песни. Он такой... Он такой уже танцует под наши треки. Ой. Нихрена хрена себе он нас отбросил. Да ты охренел, что ли? Охренел, музыка моя не нравится или что? Вот прикиньте, были бы колонки со своими песнями, да? С одной точнее. Я же все-таки рэпер-однодневка, да? Прикиньте, они тут, наверное, все сдохнули. Уже, уже бегут. Ни хрена себе он с разбега, держи. Так, так, все. Так просто, может быть, они фанаты? Они наши фанаты, они лезут обниматься, короче. Ни хрена себе, а мы тут их херячим вообще. Оп, ой ой, -ой. Не хотел будет сон. чувак. Так, держи тебя. О, ни хрена себе, чувак тебя, тебя несет. Лица посмотрите. Тебя освободить надо с текстур. Ой, <сؤال> пардон, <сؤال> я нечаянно. Теперь у нас есть хоть какое-то нормальное оружие. Давайте еще дробовик попробуем. Так, они есть от Кудары. О, нихрена себе. Как красиво дробовиком мы сделали. А, они смотрите. Они до нас же не достанут, да? О, бог рэп. клевый рэп, чувак. Мы тебя любим. Супер рэпчик. Ну ладно. Мы настолько жестокий просто рэпер нигер, что мы своих фанатов убиваем. Так, давайте заберемся по подальше. Заберемся подальше, короче. Точнее, вообще заберемся к каким-то чувакам. Это же они не зомби. Они зомби. Он какой-то, блин. Улетел. Тони Старк какой То не стар какой-то, ⁇ -мо ⁇ Вот бидер какой-то. Да. Вот говнюк. Бидр, потому что звучит не очень. Ни хрена себе. Ни хрена себе у вас тут проблема. О, пока, пока их там убивают, мы тут подождем. Ох, смотрите, прям а, супер-пупер зомби-жироба, салфласка. Вот, Подворуем еще немного пуль. Здорово, чуваки, ничего не было. Пули я никаких у вас не воровал. Он такой смотрит, а сука, воровал же. Ой, блин, глаз чешется. Все, почесал. Так, так, все, блин. дездоран взяли, о, прям полезно. Где это я? Мы, по-моему, попали на остров. Блин, а у меня дробовика больше нет. Конечно, дал нам какой-то нож. Преимущество зомби-апокалипсиса в том, что можно заходить в магазин и есть много разных вкусняшек, да? Их никто не будет трогать. Но, правда, они быстро стукнут. О, чувак вообще загорает. Пендаль ему. О! Дали парню пендаль. Пендаль. Двигаемся дальше. Надеюсь, мы вообще в правильном направлении двигаемся. То я уже иду столько. Потратился и столько нигерской энергии. Не в обиду нигером, точнее, ну, черным. Ну, точнее, афроамериканцам. Блин, ну нифига себе, прям я от вас. Ребята, в шоке, аж падают. Просто ребер в шоке от вас. О, они такие подождали дружелюбно, да, и потом решили бежать. Давай. Давай, все, держи. Перелом блин. О, закуска. Вы там сражаетесь. <свят> хорошего вам дня. <свят> Настроение хорошего. А я тут пока вас обтырю. <свят> Давай. Левый. Правый. Так тебе. О! Ха-ха! <свят> Нихрена всем мы опять его <свят> ударили, что у него все конечности разлупились. Так, где там? Кого надо бить? Хорошо, что я в своих не попадаю, это было бы неловко. Ни хрена себе, она его добивает. Блин, она... Он уже умер. А, не, подожди, не умер. Все, отлично. Представьте, было бы неловко, если бы женщина была не накрашена вот этого, да? И я бы принял ее за зомби, нечаянно фиганул бы. Ни хрена себе, я должен за то, чтобы отремонтировать этот предмет, у них отдать 211 долларов. <смех> ну ладно, отремонтировал, типа. А, мы можем модернизировать, да? Ни хрена себе 119 долларов. Да ну значит, что за фигня? Давайте еще модернизируем. У нас все равно бабла много. Еще модернизируем. И что это будет? Нихрена себе, он достал такая... <с> Что-то где-то нас, <с> так сказать, друзья <с> обманули, потому что это все тоже оружие, оно даже не изменилось. Я думал, они за такие деньги, за штуку долларов, они там <с> <с> поставят прицелы и, не знаю, ракетный режим какой-то <с> <и с> этому лом. Это, конечно, странно. Ну, давай попробуем. Так. Ну, не знаю, как-то. Что было, то было как -то. Не особо разница, какой-то заметил. Магниты. О, магнитика это клево, с острова будет у меня. <свят> Магнит. Смотрите, мы берем. У нас задание растянуть сетку, да? Вот прикиньте, вот эти чуваки сейчас стоят такие. А я типа нигер, да? <свят> я типа тут все делаю. А чуваки просто такие стоят, да, просто стоят, не знаю, ничего не делают, а нам приходится растягивать за них сетку. Что за несправедливость? Типичные белые люди. Я, я сейчас понимаю всех нигеров. Хоть у вас отвар, что-нибудь на жру, батончиков разных. Все, мы расставили сетки и начинаем, короче, бороться. Бороться с чувачками, они нападают. Так, бегут, бегут чувачки со всех сторон. Ой, ой, я что-то сделал не так, я... Сетку нечаянно, извините. Убрал сетку, прикиньте. Давайте поставлю обратно. Все. Блин, а как этот чувак там будет справляться? Блин, откуда же вы все бежите Так, так, тебя. Так, все, блин, деньги отняли, все, побежали. Блин, как мне, блин, что тебя спасти? Вот, нормально. <с Success> Спас тебя. О, там, там еще одна чувиха держится. Так, давай помогу. Оп, даже упал Заграждение действует, но по поводу моста вы правы были, надо его взорвать Окей, сейчас мы им здоровим мост, короче Почему вы именно все на меня идёте? Так, держите, держите бит Держите кто-нибудь с пистолетом бы помог, блин Все, блин У всех деньги отобрали побыстрее Блин, как их подзорвать-то? Ну наконец -то. Я слышала взрыв. Вы взорвали чертов мост? Слава богу, вы выжили. Ага, теперь за мной должок, мудила. Я знаю, что вы обо мне думаете, но, клянусь богом, я не желал вам зла. Не я командовал операцией. Это все серпо. Все решения принимают они. Мне жаль, что они с вами так поступили, но он никак не мог... Зачем именно они здесь, полковник? Ходят слухи, что они пытаются использовать эту чуму в качестве биологического оружия. У вас иммунитет. Полагаю, ваша кровь необходима им для исследования. Вы об этом знали и даже не попытались им помешать? Я солдат. Я выполняю приказы. Ну, солдат, слушай мой приказ. Иди-ка ты в жопу. Мы можем сесть еще на тачку какую-нибудь. Давайте сядем. Чуть теряет? А? Оба! А? И попить успели, Будьте и долбануть. Теперь. Начнем свое клевое путешествие по острову. Оба! А? Так, их тоже всех сбиваем. А? Нафиг надо. А? Ха -ха. Вообще весело на машине тут ездить. По зомби. Что это за херня? Нифига себе. <смех> Блин, что это было вообще? Блин, не будем зря тратить их. Уходите отсюда! Вы привлекаете их внимание! Охренел, да? Мне нужна лодка. Говорят, у вас есть. Нет у нас лодок. Уходите! Вы кто такие? Я вас не звал! Идите на... Игра, конечно, крутая. <смех> Для любителей поубивать зомби, посносить им крышу. <смех> Для любителей такого мяса, да, это игра охрененная. Ваши комментарии с прошлых выпусков. Тут вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видео подряд. Их там очень много. Сверху это плейлист Game это игры снизу, это Magic Block, это фокус. И с этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные них попадают сюда. Всем пока!